Специально для их там нетов хочу сказать, что, что ничего в мире не творится бесцельно, кроме зла. Если ты не можешь видеть цель того, что ты творишь, остановись, ибо ты творишь зло. Спросите себя, зачем вам это нужно? Какая цель вашего русского мира? Конечно, это китайский мир? В году, это в июле было, у меня на твиттере можно это увидеть. Я записал, убивать украинцев, чтобы русские жили свободно, так же логично, как отрезать себе одно яйцо, чтобы другому было свободнее в трусах. Жаль, что вы тогда меня не услышали. Но некоторые, кстати, услышали, слава Богу. Вот отгремели залпы в Карабахе, которые показали, что технологии СССР, а Россия обладает технологиями СССР, безвозвратно устарели. Искандеры, панцири и прочие, прочие всякие С-300 и прочее, все это говно в современных условиях не работает. Но путинцы это поняли и начали рисовать другие мультики. Путин тратил от 40 до 70, 70 миллиардов на оборонку и люди говорили, какие деньги он тратит лучше в их на здравоохранение. Какая разница, что там он их разворовывает, что здесь. Эрдоган тратил по 7 миллиардов на армию. В результате его сухопутная армия равняется путинской. Всякие системы новые, именно новейшие системы в ней несопоставимы. Флот, я думаю, скоро сравняется. Всего 7 миллиардов. Что такое армия России на сегодняшний день? Нужно знать только одно. Да? что рядовой Шамсуддинов расстрелял 8 человек за то, что его хотели изнасиловать. Солдата, который несет службу, сослуживцы хотели изнасиловать, и это повсеместно в российской армии. В армии, которая возглавляет Шойгу, дня не служившей в армии. Можете себе представить. И солдат Шамсуддинов получил 24 с половиной года за то, что постоял за свою честь, за то, что постоял за свое достоинство. Когда мы возьмем власть, мы учредим орден Шамсуддинова. Будем награждать тех людей, которые смогли противостоять беспределу. Я считаю его героем. Что мы видим в авиации? Очень сильно летчики переживали, когда Дейнейкин был главкомом авиации. Видите ли он дальник? Потом стал Бондарев главкомом. Все переживали, потому что ну, он там фронтовой авиации и так далее. Ну, чтобы никто не переживал, Путин поставил командующему всеми космическими силами авиации Суровикина, который является пехотинцем. Представьте, Представляете, Шойгу возглавлять армию дня не служил, строитель обычный. Этот возглавляет летчиков, да, не летал ни разу ни на чем, ни на чем не летал, он пехотинец, зато торговал оружием и зато э, привлекался к уголовной ответственности за торговлю оружием. Ну, нормально, как, как и должно быть.